И два испарителя Также в коробке есть удобная ленточка для извлечения девайса Drag S придерживается стилистики всех флагманских девайсов Выглядит все красиво и достаточно гармонично Корпус мода выполнен из цинкового сплава А большую его часть покрывает кожаная накладка кстати, производитель порадовал нас аж 11 различными цветовыми решениями. 7 девайсов будут различаться исключительно цветом кожаной накладки. А остальные 4 цвета будут отличаться не только уникальным рисунком на коже, но и цветом самого девайса. Будут доступны черный, gunmetal, стальной и бронзовый. В плане управления здесь все довольно-таки стандартно. На лицевой панели расположилась довольно большая и очень удобная кнопка Fire. Чуть ниже нее находится цветной информативный дисплей. Ниже расположились кнопки управления плюс и минус. И в самом низу находится разъем USB Type-C. Внутри девайса спрятался довольно крупный аккумулятор на 2500 мАч. Заряжается он силой тока в 2 А. Это означает, что от 0 до 100% нам нужно будет подождать примерно полтора часа. Кстати, я такого нигде еще не видел, но на дне этого девайса есть четыре прорезиненные ножки, благодаря которым он гораздо увереннее стоит на любой горизонтальной поверхности. В верхней части девайса разместился картридж довольно солидного объема в 4,5 мл. Работает он на сменных испарителях, а крепится корпусу мода при помощи трех довольно сильных магнитов. Чуть ниже картриджа находится полноценная регулировка обдува. Настройка происходит при помощи небольшого рычажка. Функционал в девайсе до да более простой Есть два режима Первый это режим Smart То есть девайс самостоятельно подбирает мощность Под сопротивление на испарителе И классический вариват, То есть вы сами настраиваете мощность под свои нужды Кстати, максимальная мощность у Drag S 60 ватт. В конце ролика могу сказать, что в первую очередь данный девайс создавался для новичков, потому что у него довольно простой функционал, очень вкусные испарители, которые отлично придут никотин, и у него довольно большой аккумулятор, который не нужно будет заряжать каждые пару часов. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб Сигарет.нет сигарет нет, и до встречи на нашем канале.